После сентябрьской презентации PlayStation 5 сразу же несколько проектов Sony потеряли статус эксклюзива PlayStation 5. Новый Horizon, Zackboy и человек-паук Майлз Моравис, так как они выйдут также и на PlayStation 4. Но что же будет с новым Red Chat ⁇ Clank? Неужели и он выйдет на консоли уходящего поколения, подумали многие игроки. По словам разработчиков из Insomnia, Action Platformer остается эксклюзивом PlayStation 5. Предположительно, сиквел технически невозможно выпустить на PlayStation 4 из-за ставки на моментальные перемещения между мирами. Это в основном пока и демонстрировали. Официально проект заявлен для выхода в стартовом окне PlayStation 5, то есть первые несколько месяцев после премьеры консоли. Главный игровой архитектор AMD Фрэнк Азер подтвердил, что до выхода на рынок видеокарты RX 6000 компания раскроет информацию про аппаратную поддержку трассировки лучей и аналог DLSS. Вот что они сказали. Мы осветим эти моменты до даты появления видеокарт в продаже. Пожалуйста, наберитесь терпения. Благодарю за поддержку и интерес. Запуск новых видеокарт AMD намечен на 18 ноября, поэтому представить информацию про свои технологии компания должна в ближайшие две недели. Во время анонса AMD сообщила, что ее аналог DLSS будет открытым и кроссплатформенным. Что касается трассировки лучей, то вчера в сети появились тесты Radeon RX 6800 с активной технологией Shadow of the Tomb Raider. Если данные верны, то производительность новой видеокарты, по крайней мере в бенчмарках, на 18% выше, чем MSI AMD. RTX 3070 Gaming X Trio и на 22% выше референсной модели. Студия Band в твиттере рассказала, чем Days Gone сможет похвастаться на PlayStation 5, как и с другими эксклюзивами PlayStation 4 похоже на обратную совместимость. Вместо 30 FPS будет до 60 и динамическое разрешение 4 k Разумеется, можно будет перенести все сохранения. Вот что они написали в своем посте. Объездите мир, живущий по волчьим законам и опустошенный смертоносной пандемией, играя за байкера и охотника за головами Дикона Сент-Джона. Верхом на верном мотоцикле. Преодолевайте опасности на разбитой дороге, в числе которых толпы безумных фриков и ужасающих людей. Похоже, все будет работать в день старта продаж новой консоли. Напиши в комментариях, будешь ли ты проходить десьган на PlayStation 5, 4K и 60 FPS. Игра по аватару уже какое-то время находится в разработке в стенах Юбисов, однако никаких конкретных деталей так и нет. Тем не менее, компания раскрыла инвесторам новое окно выхода тайтла между апрелем 22 и мартом 23 -го года. Вероятно, релиз стоит ожидать в премьере второго фильма, который перенесли на 16 декабря 22 -го года. Будет ли игра связана как-то с лентой, неясно. Единственный известный факт об игре, это то, что она создается на движке Snowdrop. На этом движке был создан The Division. В середине месяца было известно о стартапе PlayStation 5 в США, который открыл предзаказы на кастомные панели для PlayStation 5. Спустя время Sony подала жалобу, из-за которой стартап был вынужден сменить название на Custom Plates Ltd. Однако для Sony это оказалось мало. Компания запретила продавать кастомные панели. Возможно, японский производитель хочет сам запустить свое предложение. Поэтому против продаж от других компаний. Дизайнеры PlayStation 5 не скрывают своего разочарования, но у них не было другого выбора. Выбора, кроме как согласиться на условия Sony. Всем тем, кто предзаказал панели, компания вернет деньги. Напомню, что набор стоил 40 долларов. Игры и аксессуары для PlayStation 5 поступят в Россию 12 ноября, хотя сама консоль появится только 19. -го. Основатель и глава студии Quantic Dream в интервью рассказал, как шейдерные ядра могут стать преимуществом, если Microsoft будет работать над аналогом DLSS от NVIDIA. Вот что он нам рассказал. Сравнивать железо сложно, у них всегда есть свои преимущества и недостатки. Дело не только в процессоре или частоте. Это больше о взаимодействиях компонентов между собой и возможности внедрения дополнительных функций. CPU двух консолей используют один и тот же процессор. GPU Xbox также кажется более мощным, поскольку он на 16% быстрее, чем графический процессор PS5. Но на PS5 пропускная способность на 25% быстрее, а скорость передачи с SSD вдвое выше. Шейдерные ядра Xbox также больше подходят для машинного обучения. Это может быть преимуществом, если Microsoft удастся реализовать эквивалент DLSS от Nvidia. В целом, я думаю, что анализ только технической части показывает преимущество Microsoft, но опыт подсказывает нам, что оборудование это только часть уравнения. В прошлом Sony показала, что их консоли могут предоставлять самые красивые игры, потому что их архитектура и программное обеспечение тесно связаны и работают крайне эффективно. Microsoft сообщила, что Xbox серия станут единственными консолями нового поколения с полной поддержкой всех возможностей архитектуры RDNA 2, на которой базируется новые видеокарты сони же видимо будет использовать собственные решения По слухам, Nvidia перенесла старт продаж видеокарты GeForce RTX 3060 Ti на 2 декабря. Ранее в сети появилась информация, что старт продаж начнется уже 17 ноября. Однако у этой информации пока нет никакого официального подтверждения, так как Nvidia еще даже не анонсировала новую модель видеокарты. Если верить утечкам, RTX 3060 Ti получит 4864 ядра CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6. А также графический процессор с базовой частотой 1410 МГц и частотой 1665 МГц в режиме Boost. Предполагается, что стоимость видеокарты составит не меньше 400 долларов.